люди короче наш праздничный стрим боху короче да ко мне слава пришел мы будем вместе с ним стримить а может уже я перед стримом посмотреть <клых> точнее на стриме посмотреть мои анимации поже хорошо сейчас на канале кошмини ссылка в описании